Всем привет сегодня мы протестируем точнее посмотрим на что мы посмотрим мы посмотрим влияет ли производительность программы от того как у нас устроены данные в данном случае у нас примеры простые в первом случае структура не оптимизирована то есть данные раскинуты то есть расположены как угодно если кто не знает то есть такое понятие как выравнивание данных вот у меня по лекциям по языку C есть, есть видос, один, один точно, в котором я рассказываю, что такое выравнивание. Поэтому, если вы не знаете, перейдите туда и посмотрите. Но вкратце, вкратце, вкратце, а чтобы вкратце не говорить, давайте я запущу вот эту программку вот здесь вот здесь и, и, и, и на что мы посмотрим на что мы посмотрим смотрите размер а, структуры не оптимизированы вот это вот 32 байта а дальше вот это его 24 байта и вот это и вот 20 байт то есть смотрите разница между 20 и 30 32 и 20 12 да? А если это 1000 а, элементов, то уже насколько на 12 тысяч байт разница? А если 100 тысяч элементов, то это на 120 тысяч а, байт, а, точнее, элементов разница. А, ну, байт на 120 тысяч байт. Это, грубо говоря, 100, -100 килобайт разницы да? на 100 тысячах элементов. А, вот. Но в данном случае мы говорим, что выравнивать вообще ничего не надо. И так как есть в этом случае, почему разница между not optimized и optimized, да, 20 было 32 и 24, разница в 12 байт. Только потому, что здесь я упорядочил переменные. То есть здесь было, было выравнивание по 8 байтам, и в данном случае здесь что у нас? 1 байт, он выравнялся, то есть, грубо говоря, 1 байт и 7 байт лишних, потом 8 байт. Потом это все легло тоже в 8 байт. И в результате получилось 32 байта. Здесь же почему не 32 байта, а сколько 24 было? А здесь вот смотрите, 1 байт плюс 1 байт. Это 2 байта плюс плюс плюс плюс. Ага, вот 8. 8. И это вот эти три переменные легли в 8 байт. То есть 8 плюс 8 плюс 8. Короче, не буду задерживаться, есть видос у меня поэтому, я там все подробно рассказываю. Сейчас цель этого видео посмотреть, влияет ли вообще вот это вот все. А, то есть а прагма пак вообще говорит не выравнивать, То есть размер структуры такой, какой он есть. Это может влиять на производительность, да. Но если мы передаем данные между программами, которая работает под разными архитектурами, разными операционными системами, то как бы вот это желательно делать, чтобы данные передавались только то, что, ну, только то, что мы передали, вот. Но ну, поэтому у меня тоже есть видосы. Короче, короче, делаем проверку на то, влияет ли организация вот этих типов данных на производительность. На производительность. Это мы отключим уровень оптимизации о 0 бегом-бегом-бегом так а где это а где это А тракт пагма прагма и давайте давайте запустим запустим так где у нас тут not optimized optimized not optimized optimized а тут что ё-моё чё это все такое ладно сейчас посмотрим так, запускаем силенг. Теперь смотрим. Структура не оптимизированная. оптимизированная. Какая разница? Так, давайте посмотрим. Во-первых, что, что это такое? Тест. тест, тест, структура не оптимизированная. Ага, здесь у нас есть массив, массив данных с не оптимизированной структурой. И идут обращения ко всем полям. Понятно. Дальше, структура оптимизирована. Это имеется в виду оптимизированная, вот, где данные упорядочены, да, в правильном порядке, для того, чтобы это выравнивание, ну, как бы пошло на пользу. То есть не оптимизированная структура 32 байта, оптимизированная структура 24 байта. И с прагмой это у нас 20 байт, то есть у нас тест 1... Вот тест 2, тест 3 какой? Структура не оптимизирована, и это прагма, да, то есть там, где как есть, так есть. Вот. И вот это fff, это для того, чтобы запутать компилятор, просто обрабатывать, ну, вызываются данные, то есть из этих, берутся данные из этих массивов, вот. То есть разобрались, то есть вот оптимизированная структура, не оптимизированная... Вот оптимизированная структура. Вот оптимизированная. Вот с прагмой. А, еще оптимизированная есть с прагмой. оптимизирована И оптимизировано. А в чем оптимизация? А, в том, что с прагмой данные как попало расположены. А, и, и, а здесь тоже с прагмой, но данные упорядочены. Вон она что. Это я делал, просто забыл. Вы, вы это, если что, извините, да? Короче, смотрим. Результат работы. Давайте от силанки еще раз запустим. Так. Блин, давайте я по два теста сделаю. Так, я по три теста сделал. Сейчас все пересоберем и проверим. Ну, посмотрим, как оно работает. Потому что я на самом деле не знаю. Я проверял на GCC и оно особо не работало а сейчас у меня добавилось три компилятора поэтому мне самому интересно так структура не оптимизирована для силенга вот так вот данные в которые не оптимизированы 60 тысяч грубо говоря тут по 33 тут по 50 а тут вообще вообще так давайте еще раз что такие разбросы непонятно сейчас размер массива я посмотрю размер массива 10 тысяч всего лишь вот ой, ой ой принт скрин сделал так о, о теперь нормально смотрите разницы вообще никакой нету можно сказать никакой нету разницы но это для Селенга. давайте для gcc для gcc так Ну, для GCC какие-то разбросы есть. Эм, сейчас еще раз запустим. Во. Надо, чтобы оно стабили. Короче, для GCC тоже разницы вообще нету. Но, насколько я помню, не было разницы. Я тестировал, и то есть цель этого видео показать, что э в принципе... <клёх> По производительности разницы нету это может эм, влиять на потребляемую память на размер памяти нужный для обработки этих данных это да это сто процентов потому что 32 байта против 20 байт это вам скажу себе нормальная разница но по производительности разницы нет. Вот что для интеловского компилятора, что для GCC-шного. Но смотрите, интеловский компилятор за какое время? В среднем, да, там за 39 тысяч наносекунд. А GCC-шный за 5, ну, ну за 43. Интелловский чуть-чуть быстрее. А силенговский, силенговский за 3. Ну, короче, силенг тут выигрывает. И давайте сейчас, сейчас это, это это сделаем на уровне оптимизации O2, и все. То есть в целом, если вы хотите сэкономить память, то да, организация данных важна. Если вы хотите передавать данные, упаковывать непосредственно так, как оно есть, то есть куском памяти, да, брать кусок и вот эти куски передавать, то прагму нужно использовать, если вы передаете эти данные, упаковывать и передаете по сети, потому что так гораздо быстрее срезать данные и отправить, да. Потому что э, здесь может быть с а программа собранная под Linuxом с, с определенными флагами э, и без прагмы. Это может быть, к примеру, 20 байт, а там собрано под Windows и с определенными флагами, и там может включено быть выравнивание, и там может быть, к примеру, 34 байта. Ну, грубо говоря, да? Это грубо говоря. Соответственно, данные будут различаться. Соответственно, прагма нужна для того, чтобы вот как данные лежат в памяти, так их и брать. Да? Не выравнивать ничего. Если тут один байт, значит тут тоже один байт, тут два байта, тут 8 байт и тут 8. Вот. Вот, соответственно, соответственно, короче, я думаю, вы поняли. Соответственно, нужно, нужно заморачиваться над этими прагмами и над над выравниванием, э, вот. А на производительность, сейчас мы еще раз проверим при уровне компиляции O2, на производительность это никак не влияет. Так, силенг. Так, силенг тысяч. Ну, сейчас надо еще раз запустить, чтобы оно везде все захешировалось и работало одинаково. Ну, да, что-то долго. Ого-го, еще раз. Но ну, блин, надо, походу, еще раз запускать. Скачки такие интересные. Вроде ничего на фоне не работает, но... Но сами видите результат, да. И третий раз запущу, и все, больше не будет. Так, 19, 19, 19. Да, ну все захешировало, короче, и все. Аня, смотрите, тоже... Ну, в среднем, в среднем, в принципе, скорость одна и та же. В принципе, скорость одна и та же, разницы не, нету между оптимизированным. Ну, возможно, воз, не, нету разницы. Так, GCC. Так, у GCC, ого, 15 тысяч, 76 тысяч, 15, 30. Э, да... Тут в среднем, походу, 30 тысяч, наверное, будет. Результат 30 тысяч на секунд. Давайте еще раз запустим. И 3, ну и еще раз, да. Так, это уровень оптимизации О2. Э, ну, в целом, в целом, как вы видите, разницы в производительности нету. Поэтому можно не заморачиваться. А вот по памяти, да, по памяти жрет. Тут вопросов нету. По памяти гораздо больше сжирает, чем чем хотелось бы, поэтому для embedded это важно, а для не embedded, для не embedded это в принципе не важно. Ну смотрите, интелловский так живенько стартанул компилятор, для интелла тоже разницы нет, уровень оптимизации O2, но как вы видите, скорость для интелловского компилятора как-то получше работает, да? Смотри, по 15 тысяч в среднем у силенга было 32 30 30 силенга уже сиси вот тоже скакала в районе в районе даже ближе к 20 наверное, туда-сюда а у intel intel в этом случае смотрите отрабатывает лучше всех но сказал и сглазил да сглазил Короче, видите, все одинаково. Думаю, можно заканчивать. Не заморачивайтесь. Если у вас эмбэд, то заморачивайтесь. Если не эмбеда, то все нормально и так. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.